продолжение посещения зеркал, Лена, Вы были в горизонтальной, которая направлена на восток. Сердечная. Угу. Какие ваши ощущения? Что может что-то видели? Когда я легла, вот, я просто как бы вот ну, запрос никакой не ставила себе, просто легла и думаю, ну что вот будет идти, то будет идти. Вот, лежала-лежала, потом мне захотелось э, прям руками измерить пространство, вот, до верха я не дотянулась, а в сторону я как бы вот, э, ну, зеркало прям, ну, упиралась руками. И некоторое время так, ну, наверное, минут, наверное, три, наверное, четыре, вот, лежала мне как бы вот, ощущалось, э, ну, захот захотелось mm -hmm. ощущать как бы зеркало. Вот, ну, значит, приходило мне вот, ну, то, что в правом зеркале, приходила вот эта опять у меня рамка какая-то, ну, проволочная такая, прямоугольная, вот какая-то, всп... ну, опять вспышка, вспышка, потом, ну, вспышка с хлопком, что ли, каким-то таким этим, со звуком, вот. Через эту, через эту, рамку, ну, вот, uh -huh. вот, куда-то куда-то в пространство через нее. Вот, потом потом я занырнула, я прям. А я еще сегодня утром проснулась, значит, утром проснулась, и у меня прям такое ясное вот осознание фразы было прям. Ну, я услышала до этого много раз: вот, прям такое вот ясное видение, чувствование фразы, что мы имеем то что мы имеем то что хочет наше бессознательное mm -hmm. я прям эту фразу прям прочувствовала вообще прям и такое как бы принятие вот этого вот ну, принятие того что вот это так mm -hmm. как бы вот пришло понимание что вот ну истина, истина вот ну в этом что как бы мы имеем что то, то что Хочет наше бессознательное. И что как бы сопротивляться там, этому, бороться с этим, ну, бессмысленно. Что ну, вот эта данность, которую мы как бы привлекли в свою жизнь, с этим ну, нужно как бы это принять, с этим нужно смириться. Вот. Ну, и если там как бы интересно там, ну, это просматривать, ну, почему? почему это так происходит вот прям, наверное, минута 3 четыре пока вот я просыпалась, мне прям эта фраза вот крутилась, крутилась, крутилась, вот вспомнилась мне эта фраза опять в зеркале, вот, и с этой фразой я прям, это, занырнула в какую-то вот прям не глубину себя, а прям вот в глубинность, Вот, да, прям какую-то прям ну, глубинность такую. Вот, потом э, сын, сын как-то представился. Ну, и как-то так по телу было все вот, ну, в принципе, спокойно. Таких каких-то особых там вот ну не было там ну, потоков, просто как ну как расслабление mm -hmm. после вот той спирали. Mm -hmm. вот, ну, а потом как-то вот сын приставился, и там у него тоже вопросы ко мне. И в принципе, ну мне пришел ответ, как, как это вот разрешить. Ну, ну потому что он как бы просил, а разрешение этого вопроса года два, я ему говорила, как был готов, тогда ну как бы сделаем. Uh -huh. И как бы сейчас вот ну, пришел в ответ, что да, как бы ну, пришло время. И, ну и моя готовность и его. Как бы ситуация созрела. Хорошо, mm -hmm. все. Mm -hmm.